Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, сегодня я решил рассказать вам немного о сроках доставки с магазина Computer Universe Потому что много вопросов по этому поводу, я как человек, у которого было уже 7 посылок из этого магазина, некоторые к слову говоря еще из него идут, причем долго идут А вот могу вам рассказать реальную ситуацию и поведать о некоторых нюансах Итак, во-первых, важно понять, что срок доставки в Computer Universe можно разделить на три этапа, скажем так. Первый этап ⁇ это этап от момента осуществления вами заказа, его оплаты, до момента появления всех товаров на складе. Вы наверняка видели, что у товаров есть сроки типа 1-2 дня, 1-2 недели и так далее. И также есть статус на складе, то есть готового к отгрузке. Так вот, не всегда то, что написано, является правдой. Один-два дня спокойно перерастают в одну-две недели, одна-две недели могут длиться месяц. Лично я один товар ждал месяц, пока он окажется на складе, хотя изначально срок был намного меньше. Да и статус на складе тоже ничего толком не значит, то есть часто заказывая такой товар, у которого написано, что все готово, и все круто После обработки заказа я получал уведомление о том Что товар будет позже То есть его на самом деле нету Или возможно его для меня не хватило Особенно это касается товаров Которые ограничены в количестве То есть когда указано что осталось буквально 2-3 штуки Так я заказывал свой корпус Который по заявлениям сайта был на складе последний Но после обработки заказа его уже не оказалось Я думаю с этим все понятно То есть вы должны понимать что ожидание самого товара может на самом деле затянуться даже если вы возьмете товар который есть на складе. Итак второй срок это срок от момента когда все товары у вас зарезервированы до момента отправки так мой заказ который собирали месяц как раз таки был 27 февраля зарезервирован однако уже как вы понимаете 5 марта но отправки не было. Причина проста у магазина много заказов особенно после праздников и он тупо справляется с нагрузкой. Я писал службу поддержки, они быстро ответили, надо отдать им должное, но, как и обычно, ответ был простой. Мы делаем все, что можем, вы уж нас простите. Хотя, несмотря на такие ответы, я бы советовал вам в поддержку все-таки писать, его обычно после обращения дело может, ну, хоть немножко сдвинуться. Правда, писать нужно на английском или, соответственно, на немецком. Тут уж простите, никаких вариантов нету. Помогает только Google переводчик. Ну и третий срок, о котором также нужно сказать, это срок доставки самого товара. От момента отправки его, соответственно, магазина, до а, момента получения его в отделении почты России. Так вот, тут как раз-таки все очень точно и очень просто. От Германии до моего Хабаровска, родного города, товар идет за 13-14 дней. А все пять уже дошедших посылок дошли за этот период. При этом по России он идет авиапочтой и достаточно в районе двух трех дней примерно все остальное время тратится на прохождение им таможни регистрацию его в почте россии при этом нужно понимать что все товары идут через москву то есть они регистрируются там затем попадают в сортировочный центр и так далее то есть на все это уходит определенное время и также определенная часть времени тратится на доставку по самой европе тоже не самое быстрое скажем так занятие вот каковы же выводы по доставке что я могу вам посоветовать Первое, старайтесь покупать товары, которые есть на складе. Если товар, соответственно, вдруг исчезает и будет, скажем, через одну-две недели или еще больше, а ждать вы его не хотите, то меняйте заказ. Потому что все эти ожидалки, они очень условные. То есть они связываются с поставщиком, он им говорит, что примерно там 20 числа будет поставка. Будет она, не будет, э, тут сложно сказать. Так что, если не хотите ждать, лучше закажите другой товар, аналогичный, думаю, что выбор позволяет найти что-то более-менее похожее. Также делайте покупки заранее, за пару месяцев до праздника. Так, например, на новый год я бы советовал оформлять посылки еще в ноябре, потому что иначе в декабре закажете, придут они вам, возможно, после праздников, никакой радости не будет. А у меня такое было с многими товарами, на 8 марта я заказывал, тоже не дошло, скажем так, поэтому в этом плане заказывайте заранее. Также нужно понимать, что что товар вам в любом случае отправят. Вопрос заключается лишь в том, когда... Если вас, соответственно, срок доставки не волнует, то заказывайте смело все, что вы захотите, но помните, что ожидание заказа может затянуться и составить где-то 2 месяца, то есть это вполне нормальный срок. Вот такие вот дела, дорогие друзья, то есть постарался вам все рассказать так, как оно есть, то есть я не стал здесь приукрашивать что-то, а так действительно есть, товары порой затягиваются, порой они отправляются очень быстро, то есть все зависит от того, как вам повезет. Вот, а ссылочка на магазин, как обычно, будет в описании а Код на 5 евро скидки также будет в описании к видео Если видео вам само понравилось, было для вас информативным То жмите лайк, подписывайтесь на канал И всего вам самого-самого наилучшего